Приветствую всех любителей видеоигр, а я тут как раз-таки вспомнил, как свою ярость использовать. И, в принципе, да. наконец-то. А так вот, как раз-таки насчет всего. Этого. Похоже, ты это убил. И то хорошо. Нашел я клавиши насчет ведьмы, что могу сказать. Пока еще непонятно, точно она точно ли на нашей стране. Но очень надеюсь, да, что как бы на нашей стране. Немножко потратил очков опыта, только они что -то так быстро все кончились, что даже не успел понять, что я прокачал, а что нет. И в принципе наверху. Так, Подожди, наверху, блин. Вот, вот спешишь, подожди. О, это что-то поглощает. Ого. А это что? Уха. Это не наше дело. Соберись. Вообще-то, это как бы, возможно, даже наше дело, чтобы ты понимала. Так, судя по всему, духи сражаются друг против друга, что ли? Или. А, нет, это, скорее всего, нынешнее. Племя сражается с. С. С. с, с, с, с... Знаете, что я забыл? Я забыл таймер включить. Таймер. О, прочитай, сын. Сын. Что написано? что-то про войну за свет. Угу. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Что-то меня... А, удручает, что один повернул так, а другой так. Поэтому я задумался. Ну, блядь, теперь еще должен с не пиздеть Блядь, хуя сейчас ее убьет. убивают светлых эльфов. Ну, конечно. Это война, ее финал. Эти проиграли. Блядь. Так, а ну-ка. Ничего, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да ты куда лезешь, там? Блядь, еще один. О, вот Так, так, так, так, так, так. Давай, давай, давай, мало, держи его. Красавчик, сейчас этот такой Смотрите, я тебе и парирую. Ну-ка. Да ты в него должен был стрелять. Третий и четвертый. А. а ты куда лезешь-то? Молодец. Ну тебе его? Не, керму, летать нахуй. Ну-ка, мощный так ему проверну. Давай, давай! Да я вижу, вижу. Зато лучше годятся. Здесь суддут, блядь. Летают тут на всех, нападают. Думаю. ничего не делали. Вот. Будут еще. Думают, блять. Откуда взялась эта гадость? <связать> ага, сразу две перерываю. не проблема. Думают, они за мы за за светлох. Нет. Нам бы копишка Правда? бы какой-нибудь. О, вот это по-моему мое, да? Нет, жаль. О, вот это точно мое. Малой. О, просто дед, когда Малой поможет, это правильно. Так, что у нас тут? Я забыл. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, mm. что с ним можно сделать. Так, два из четырех. Хорошо. Чуть-чуть, по по но приближаемся. Наверное, к тем зеркалам. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Это так. А, это угу. <свет> Он не очень быстро срастался. Так. так, это вот так. Ага. А, ну сейчас я блядь. А, не пойти откупить? Оп. Сейчас, сейчас. Ой, промахнулся. Переводчик. Не, подожди, куда поплыли-то? Подожди, я еще не все смотрел. Подожди, подожди. Оп, блин, такой. Ты вот опередил нас. Ну, Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас и единственный, а мы гномы умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. новичку это покажется магией. Ну да. Это магия. Теперь доволен? Левиафан. О, вот да. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать <связь> сталь. Он корюжит лезвие. Эх. Так, новая броня для рук пока ничего не надо. Чары. Ууу, зачарованный порошок. Камни воскрешения мне пока не нужны. Что мы можем сделать? Талисманы разные новые. Рукоять. Ух ты ж, штыш, нифига себе. Так, мне главное, чтобы силушка моя не падала. Опа, опа, опа, Так, удача сразу минус. Плохо. А, вот сила. Понятно. О, вот эта штука интересная. Удача, минус 4. 8 2 8 вот если бы там хотя бы не знаю три или 4 бы тратилось не больше да там когда столько много прям теряется прям как-то это самое прям как-то печально какого-нибудь могу улучшить нет то колчан о больше стрел да да да да да, -да, -да. отлично а, надо а, улучшить. А, я могу ее улучшить свою броньку. Талисман могу, не могу? Жаль. Каять броня, броня. А, ну все. Я хотел еще кое-что тебе а, сказать. давай, давай. Все, все, что ты хотел мне сказать, ладно. Я в принципе не тороплюсь никуда. Так, тут я лодку освободил. смотри да да да да да я же вижу я не настолько глупенький а я сюда залезть могу <свист> <свист> Блядь, не дает подожди ты с этим берегом лодка Надо смотреть хорошо а как я сюда пришел ладно поплыли поднимает сейчас не просто вытолкнет да, он ее сам будет тащить? Да, вообще на изи одной рукой. Конечно. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Так, что-то не так. Он что-то слышит. Ну да ладно. Так, подожди, подожди, подожди, подожди, а нам куда? Подожди. Мать говорила об этом мире. Угу. Немного. Только то, что Эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Угу. так давай сначала сюда О, здесь нельзя припарковаться вот это беда так там куда мы еще можем сплыть все досмотряет да, нифига себе так ну здесь типа, всё, ничего интересного вот сюда я куда-то вот сейчас заплыву непонятно куда да Припарковаться нельзя, -то нельзя. Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты. А! А! Что с тобой? А -а -а. Голоса! О. Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали: целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Mm. Они злые. Отец они все-таки волнуется. Еще как волнуется. Так, а -а -а, что это? Срежешь? <плодисмент> Ох, напиток за рост имираудера, обладающий длительным полезным действием постоянно повышение восстановления на 2 Угли? Вот это я прошу, что я сюда это сам. Отпул. Потому что я думал что чуть такое. нужно ли оно этому? Ну вообще они меня должны были вести к ней, но я как-то поплыл вообще через одно место, скажем так. Ну надеюсь, что эти голоса у меня прекратятся. Ну точнее, они вряд ли прекратятся. Теперь. Пока мы не разрешим, скажем так, проблему этого мира. Ну, вот они духи, блядь. Смотри, может поздороваемся? Нет. Вдруг а -а -а. надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но... Нас вот. их дела не касаются. Конечно. Да. Ладно. Там где, негде припарковаться было? Я вроде бы проплыл, спустился поближе к ним. Была тишина, так что не страшно. Главное, чтобы на воде на нас никто не напал. Блять, сколько их тут поубивали всех бедных, белых. Ну, темные точно выигрывают. А мы, в принципе, немножко за свет поедем. Ну, сюда можно... А, сюда нельзя запустить. Ладно. Ну, статуя красивая разрушена. Там что-то интересное. А, там свет как раз. Блядь, озеро свет. Так, для таких, как я, нас сначала поплавать вокруг. как бы планировал выгнать где-нибудь припарковаться для начала. Посмотреть, что-то как. Не могут все прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота это кровь его врага. Хватит. Истории прибережен для корабля. Соберись. О, блять. Ой, блять, надо было на пробел нажимать, а я что-то затупил. А? а? Не нравится кабу? Ты думал, что Давай, давай, давай, давай, давай малой. Красавчик. Не, молодец. Вообще рубит нормально. Вот прям я его прям оглушаю. Так. Минус. Нет, не минус. Ух ты, блядь. Ну, теперь минус. Ой, промахнулся. Ой, промахнулся. Давай, давай, давай, давай, давай. И... Так, тихо, тихо. Опа. А, у него еще нет этого лука, да? Так, здесь еще нет этого лука, чтобы он мог зажечь здесь свет. Ну, типа, нам нужно свет. Блять, а я сюда, получается, рано приплыл. Не забудь бы об этом месте бы еще. Так, давай сюда, территорий, сходишь. Ну конечно, блядь. Да куда ты, блядь? Явка, ты ебаешь. Еще пойти. Так. Еще одна, что ли? Да. Ух уж ты ж приноси. не приносит. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, и пойдем дальше, чтобы это осталось на карте. Так здесь делать нечего, но зато О, паники Там что-то наверху есть. Но нам все-таки, естественно, придется вернуться. Не знаю, будут ли об этом отдельный ролики или еще что-нибудь. Так, надеюсь, что мне будет. Так, стоп. Юя. А -а -а, ага. Спасибо. Целых полторы секунды воскрешения. Отлично. Ага. И вот так. Ага, И... Да ну. Ладно, не хочешь похо. Угу. Угу. Угу. А, <связь> сюда. Да, все, отлично. Пока это разрушу, чтобы открыть какой-то сундук. Так что там? А, о, не, нормально в принципе сундучок-то. А там тут ничего страшного. Так, жизни у меня, конечно, что-то неважно. Ну да ладно, надеюсь, больше никто не пойдет. о интересный сундук. вот мое. <связь> <связь> <связь> ярость, да, ярость. Нет, опять что-то там. Сильная руническая атака. Давай посмотрим. У -у -у, как будто молотом Тору бьет попой. ну пока ставим так. Пока меня это устраивает. Фрей, ко мне Влад, я, иду. я иду. А, он там спустился. А я я тут. А он там. Так, ладно, а с зеркальца мы это самое. Прикинули что-то как Нам еще туда рано возвращаться. Поплыли еще по кругу пройдемся. А, поплыли по кругу, конечно. Теперь в другую сторону, значит, поплыли по кругу, напляйся. Ты что думала, я сразу к тебе пойду? Нет, куда же, раны. Что значит, я смотрю глазами ребенка? На войне для солдата красота — это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Ну, он, в принципе, дело говорит, если честно. Так, теревоп, подождите. Ты я не отсюда. А, нет, я не отсюда пришел. Припаркуемся. Жизни только у меня маловато, конечно. Значит уже... <связать> Бля, пиявка, давай, давай, давай, еще разошка. Отлично, пиявка, ебаная. А ты что думал Ой, там что сзади. Не давай, не давай, давай, не давай, давай, давай. Выруби. А ой, я прям. Ой, умничка, ой, умничка. Я А тут вот я уклонился не хорошо. Не давай, давай, давай, давай, давай. давай сюда, сюда, сюда. Ага. Так, и ч? И ч? И чё? Лови топор. Напугать нечего. Ух, напугали же. А в принципе у них так получилось сделать? Так, ага, хорошо. А все вижу, вижу, вижу. Ага. ага, ага, ага. Так, стоп, не понял. Не понял, где еще одна? Угу, угу, угу, теперь понял. Сверху. Сейчас, подожди, пожалуйста, я сейчас открою, да? Так, ага. ага. Так. Так. Допрыгай. Беги, беги, беги, беги. Я тебе вообще пияв. Так. Опа. Ну это пище с Где еще один? А, я только хотел уклониться. Да, ссой ты, блядь, пияв. Я не готов. Конечно, ты не готов. Давай, улез обратно под землю. Я тебя жду, падла. Я готов. Там долго еще сидеть, блядь. Я даже уклониться смогу. Я, кстати, забыл, как это противника получается. Ага. Конечно. Разобраться, он хотел на Изи, блядь. Тупая скотина. Так, ладно, что-то ты... Угу, блядь, а выглядит... Ага, хорошо. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. ага. Изи. Что-то, по-моему, это было здесь просто. Ну ладно. О, еще одна яблочко Отлично. Два из трех. Так. Ну, здесь больше ничего ловить, Ну, в этой стране, по крайней мере, лес. Я думал, я сейчас там, это самое окажусь, типа, там. Что такое? Ай, бабочки. Ёлка. Так, э -э давай. А, это я открою эту дверь, правильно? На возврат. Хорошо, главное что... Хочу, хотя вон, потом еще вернуть посмотрим. Так, мне нужно открыть эту дверь. Ага. -а -а -а -а -а -а. Так, вот так вот сделать и вот так. Открывай быстрее, блядь. <реком> Так, как мне это сделать правильно? Хорошо, давай кинем молот сначала, в топор. А, это все долго все равно происходит. Не успел все. Равно. А, все, я понял, как. Вот так. Потом пробуем. И забираем. Блин. Ай, не успел. Все, окей, окей. Так. О, я зря, я зря, я зря должен был забрать. Отлично. Мы справились. Да, я знаю. А, теперь, теперь мы должны, что? Теперь мы должны открыть. И пробежать, да? Угу, хорошо. Так, что это такое? А Ох ты же, блядь! Шипать, не хуйя! Ебать, не такие серьезные! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я вот не знаю, как я буду с фиолетовым сражаться, если честно. Тихо. Да, клоняюсь, клоняюсь. Я, рановато Я, по-моему, сюда пришел. Отец, уходи! Тихо. Давай, давай, давай, давай, Ходи! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Так, ладно, пока не на мелкого переагрили. Тихо, сейчас, сейчас, сейчас, дай мне хп взять. Мое? Так, а я могу? Тихо. Ты не замерзешь? А ему больше пухнет. А, о, у меня есть виски Шелка же. О, у меня сейчас виски. Мало хпшки, конечно, но все равно. Отлично. Получай заморозочку легенькую. Давай, давай, держи его, держи, держи, держи, держи, держи его. Тихо, тихо. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Да, блядь. Не, мы их сейчас отхуячим. Мы их сейчас отхуячим, блин. Мы их сейчас, сука, отхуячим. Сейчас только дайте приготовиться. Блять, нет, мы справимся, отвечаю. Так. Поехали. Э -э, лед, лед, э -э, двойка. Э -э, глушение. Это, в принципе, сойдет пока что. Э -э -э. Это тройной удар. А, тройной удар. Блять, вот это охуенная тема. Она замораживает. Блядь, она мне нравится больше. Mm -hmm. Мне нужно восстановление подпрокачать. А -э -э защита но минус удача пока мы будем сражаться пожалуй это будет так плюс по навыкам блять но мне тут опыта чуть не хватает блин ну я бы взял это дело или вот это наверное блять эта тема крутая но нет подождите раньше бу бу бу бум бу бум бум защита плюс 4 а руны плюс 3 так а что тут руны минус сразу уходим от рун блять ну здесь сила прибавляется а, что-то тут предоставляешь сила плюс 3 живучесть удачи же учит меня устраивать кстати больше а вот это мне еще больше устраивает силы и это самое так ручки понятно тут у нас как угу. здесь конечно ничего не лучше поэтому тут восстановление плюс 3 что круто блять, и воткнуть некуда не нет не, не что. Туда, что даст ну понятно это вас хил. Э, дача защита, и все. Но без гнезда. Тут с гнездом. Но это можно прокачать. Так, э, малой. Установление. Э, да, пожалуй. Э, который носит обнаружение в жизни. Враги придвижу получает увеличенный урон. А когда находится в камне здоровья при прирани... Ага, это вот крутая тема. Туника из кожи. Ну! Придется так и оставить. Так, что у нас там по Полная хпшка Пойдем их купить. Сейчас я только сохранюсь после двери. И, наверное, запись на паузу поставлю. Потому что если я буду умирать много раз, чтобы я это удалил. Ух, поехали. Ой. А, точно, Ой. да. Они, кстати, очень мощные. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. -ой -ой. Вообще не прокатит. Вообще не прогань. Надо сначала мелкого загасить. Ну вот этого первого. Так, там после двери, да, будет момент? Не шку... Э, алло, я же сохранился. Ладно, давайте дубль 2. и с ним. Я хочу сохраниться, прямо рядушка. Escape. Сохранить. Перезаписать. Все. Так, хорошо. Все, я перезаписался. Открывай дверь сейчас вам пизда вылазь теперь мне вообще-то надо было на лову хп отходить. ну а хочешь, я летит он такой менее мощный ага. отлично, минус один ой блядь, я же уклонился лови топор лови топор малой Отлично. Ну, мне похуй на малого. Отлично, блядь. Вообще сейчас охуенная команда. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты думал, блядь Тихо. Ой, я иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, Так, теперь. Тихо, тихо. А ты куда? Алло. Изи, блять, ладно. Теперь Изи. Теперь восстанавливаем запись. Все, время пошло. Я там уберу лишнее. Так, подожди, подожди. Сейчас чуть подхилюсь. Так, сейчас он подхилится. Хорошо. Теперь сохранить. А, сохранить. Две, блять, три минуты заняло это дело. Так. Ух, легендарный предмет. Бесформенная субстанция из-за разрывов между нурами. Используется для усиления уникальных свойств разных талисманов. Нихуя не понял. Ну да ладно. Но судя по всему, эти утырки будут сложными. Каждый раз. Для меня. Но не зря я в принципе решил. Все-таки допройти этот момент. А, это просто быстрый проход, окей. Да ведь просто быстрый проход, да? Блять, промах. Это тоже мое. Да куда нет? Блять, тупой ублюдок, мать твою, тупой ублюдок, блять. Ой. Малой, ты можешь там остановиться. Давай, быстрей Ики. Так, теперь аккуратнее, нет. Еще коллекция. Я, кстати, их очень мало нахожу. Ха -ха. Интересно, я сюда смогу еще потом вернуться. Надеюсь, что да. Ну, там вроде любой мост работает и все как бы. Так, все, хорошо. Мы слева и справа побыли. Побыли. Теперь можно к центру. Да. Ну, мне понравилось. Они а, серьезно, это чувствуется битва. Ну, с малым мы его развели, конечно, ощутительно. потому что он Свет на него адресировал. Мама была воином. Она тоже воевала. Вроде того, враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире. Пусть в одиночку. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Пусть в одиночку не успел договорить. Осторожней. Что они делают? Мешают нам. Он исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Блин! Я... Ребята, пора бы вам с небеса на землю вернуть. Минус один. Где еще? Стреляй, стреляй, конечно. Я не против. Как бы я вообще не против, потому что ты стреляешь. Ой, тут эта бомбочка была. Ладно. С небес на землю, я сказал. Так. О, тут какая-то пошка из тебя упала. Вообще, отлично. Ну, блять еще один дальше так ага. не ну дайте уже конечно попроще такие но ну, тут видите как бы у кого желтое здоровье у кого еще какое вот это было эпично если честно попытался улететь а его его же копьем и прихуячили так ну здесь я ничего да уже не могу мне надо помочь Видите вот этот знак золотой, значит здесь где-то что-то есть. А блять, я походу что-то архитектурное что делаю. Получилось. Я мозг похоже, чем реально. Вперёд! Да блять, тупые бары блять. Скулазить топор блять. Сейчас я его рукопашку так и -то не делаю. Топор вернемся? Спасибо. Да, мне пофиг. Сзади, спереди. А где Ой-ой-ой. Слишком близко подошел. Хорошо-хорошо-хорошо. Спасибо, что видишь. Так, подождите, пацан. Кто кого, блядь? красавчик сын. Теперь осталось только с ним разобраться. Понравился мой топор? А, еще разочек Ой, промахнулся. Ой, еще раз промахнулся. Да, все. Я, кстати, забываю разрубать. Потому что мы чужаки. Вот. Р забываю разрубать их, будучи заледеневшим Так, ну да, я походу реально мост чиню какой-то. Или что-то такого, вот что-то типа в этом роде. Так. Жить вот так, похоже на руну. Идем обратно к лодке. А, подожди, стоп, какой клотки? А если я вниз хотел? Подожди, подожди, подожди, задай. Блять, а я что, так и должен был сделать? Так интересно. Так, что происходит где? Блять. Закинуть бы топор туда. больше ничего нет. Может нам еще раз осмотреть чашу песка? Чашу песка? Какую чашу песка? Какую? Сын. Ладно, ладно, ладно, ладно. Пойдем туда. Тут без вариантов. Так, я везде успел побывать? какая-то руна. Вот нам сюда. Так, Брок и Синдри топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Я очень хотел дослушать диалог, потому что боялся прикрыть раньше и все обложится, короче. Если честно. Так. А, Отец! я уже не просто так. Колбы и кольцо складываются в руну эльфов. Хорошо, потрогай писать. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Опять голоса. Мальчик. Это снова голоса. Но уже другие. Это были не злые Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Так. Отлично. Что? Я думал, мальчик сейчас тоже покурил. Что мы нашли? Да Те голоса Я Их было сложно разобрать Но я уверен, что слышал голос Мамы Это невозможно Но я слышал Адрей Хватит Этот другой. Какие рога У нас быстро Стреляй в него из лука да. Ты что, хренел? Это не добру Бросай него мол А не успел Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я теперь не забываю про способности, ребят. Вы думаете, все так как бы просто будет? Да пусть пусть, пусть, пусть, Я как бы не спешу. Ну-ка, падай-ка вниз, да. Так, а там еще есть, нет? А жаль. Ой, Я прям расстроен. Ой. Спасибо. Спасибо вам. Так, я бы сейчас уклонился, либо я. блок поставил. Ой, у меня даже барьерчик подгубил, это очень долго комба наношу. Ой, я опять на эту хуйню повелся. Йоу. Ой! Да, да, я увидел. Спасибо. Ой, блядь, я бы уже не пойду. Стреляй, по нему, мало. это. Хрена песочная мне помешала ну, Бля, они так взлетают, класс. Отлично. Блин, ну здесь эп эпически побольше, из-за того, что они летают, как минимум. Сейчас, давай его порвем. Сейчас он опять за улететь Ну, к стене его, конечно. Так, я не знаю, что мы натворили. Но мы пойдем. Не подходи к клеткам. Да. Но почему их заперли? Такая клетка откроется. Готовься. Эм, братан, по-моему. Но... Делать нечего. Надеюсь, не зря. Так, ага, она не одна. Тут хорошо. Идем дальше. Так, здесь был обычный эльф. И все, да? Хорошо. Так, чтобы распутать эту херню, нужно каким-то образом. Ага. Ага. Разгадать загадку. Так как так я разрушить не могу. Тут я не вижу, что? Подождите. А если, а, закрыть я уже не могу. Ну, то есть попробовать там открыть или еще что-то сделать я не могу. Вариантов то у меня немного остается. Я тут долбить бессмысленно. Ну то есть типа и смысл. <гас> Какой я дурак! Ой, дурак! А, а. а че я раньше не догадался? Жу вокруг да около а загадка сквозь стены проходить. Так, это мы потом посмотрим. Сейчас время найти не терять неохот. Так, а что это такое? что-то эм, Да? Смотри, как говорится, в оба. Да, стоит это не делать побольше. Это мы туда потом, потом туда. Так, тут какие-то пацанята расстроены, смотрю. И тут тоже. А, тут как-то дверь открыть можно все-таки, да? А, ладно, попозже. А что за... Так, стопа. как вас открыть? Ладно. Так, я заберу. Подожди, а как открыть? Алло. А, тут, наверное. Да? Или хотя бы... Нет... Блядь, ну как то ты подкрыть можно же нет раз ну там что-то лежит Блять, как тебе попасть в клетку <связь> подожди <связь> ладно показалось тут ничего такого нет Эх, пацаны, простите меня. А я могу ее вырвать оттуда? Подождите. Ой, привычка. привычу. Не могу. Ша. А тут никакого пути другого нет, случайно? Блядь. Нет, вроде бы нету. Ну точно нет, ладно. Я пытался, я хотел им помочь, там, освободить их. Ну, практически освободить, практически помочь. Тут а, вот уже должна быть какая-то загадка, разгадка. Готов, готов. Хорошо, что ты готов. Короче, я хрен знает, я попытался. Пойдем дальше. Ой, вниз я падать не горю желанием. так лови топор Уж взял и отбил блядь а скинь отбил ой пацан ловит лови топор ой лови топор так а теперь да люблю такие вещи творить молодец пацан сразу поэтому еще пару раз заходить. ой что он там Ой, вниз хочется упасть. Конечно. Ой, и мешочек упал. Красота. Так, где тут еще кто? Вижу сундук наверху. А, ну эта тварь улетела. упанки Задачка. Для таких, как. Ага, первую уже вижу. Так, что я сейчас сделаю? Это я сейчас. Что-то с мостом сделаю. Так, ладно, подожди, прежде чем его крутить. Тихо. Отпусти мост. Я сейчас накручу. Стоп, а как туда попасть? Блять, просто вот тут вот третьи рунические штуки. Ладно, опускай мост. Как бы, может, что-нибудь не замечаю? не-не-не. Да, Этот сундук запечатан руническими. Одну-то я вижу. Но я по ней так не попаду. А если я тут не попаду? Малой, пока. Ой, привет, малой. А что? А я могу подняться здесь? Нет? Ничего не могу здесь сделать. Так, подожди. А, все, я понял. Я дурак просто. Ага. А, не успел. Так, ладно. Хорошо. Сначала опускаем. Раз. Два. Ага. Хорошо. Ой, я дурак. Опускаем два. Ага. Так, допустим очень хитро так допустим два рунических я вижу не ты малой чё, не можешь выстрелить а я рукой если ударю ладно хорошо а это просто прям печать все отлично так остался одну тут разрушить вон там а как туда попасть пока хузи не просадить бы этот сундук. Так, а зади меня чем-то есть. Хотя, ладно. О, попозже. Посмотрим. Отпускай. А. О. Ладно. Вот и третий. Так, а сейчас она меня здесь прямо подымет, да? так и думал. И два сундука сразу не пропускает. О, еще одна бронька. Потом. И еще тот сундук, вообще красота. А ловко ты это придумал? Я даже сразу не понял, что там ярости. Яблочко отлично, еще хп выше. Так покажите мое здоровье. О, да. Я скоро стану богоподобие Так, ну теперь все отлично. Ммм. Mm -hmm. Отпускай, отпускай, отпускай. Нечего тут держаться долго. Так, здесь меня ничего не колышет Все. забираем топорик. Ага. Но ты был не прав. Да. Я маму ни с кем не спутал. Это была она. И ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Эм, Что-то здесь не так. Сейчас я начну это опускать. Эти твари по повыходят. Да? А, ну тут справа еще эта хрень, хорошо. Ну, ладно, Это на случай, если вернуться обратно, надо будет. Красота. Так, я не понял, а что? Я... А, а мне наверх? Все хорошо, малой. Ага. Ах ты тварь, блядь. Я пиздала. Пизда. Я тварь Ребята, у меня бесконечная ярость. Просто божественная. Я могу вас убивать. прыгай туда нет не прыгнешь ладно подожду там мне плевать я так не батя просто бешен кто еще где давай иди сюда блять ты что там заныкнулся? Да допрыгни туда не хочешь туда прыгнуть ладно что я могу сделать -то? пожалуйста стой подожди а как подожди. Не понял. Так, а все понятно. Держись, Пожалуйста, дайте мне понажимать быстро, можно? Отлично. Не так? промахнулся жаль. попробую еще раз мелкого украсть а давай ему блять яйца на жопу натянем и что ты решил со мной сражаться или это не тот подожди ну-ка подзаморозь его немножко молодец ты. не мы должны за такой проступок братан не Конечно. Используйте Но для прийти. навыков. Так, это а еще знаешь, рано. Что, ведьмина, уже не ну, пока рано еще, да. Не, блядь, я их так не оставлю. Так, здесь где-то что-то должно быть, что держит это дело под замком. Правильно? Ну, что-то же держит? Держит. Так, и здесь, видимо, тетива нужна. А мы оттуда, в принципе. Нам, значит, только сюда. Блять, я прям разозлился вместе с ним, по-моему. Украсть моего сына хотели, ничего себе. Ты думаешь, жива? Плохо, если она погибла нас. Да не погиб. Не бойся. Ну что ну, ты да. такой злой? Ну да, такой еще подначивает, блядь. <свят> Ох, я злой. Я разозлился. Эх, тут еще... Так, тут еще где. А, сейчас мы это все исправим. Если обрубить часть, мост должен появиться. Угу. Точно! Они нападут. Ага. Отлично, главное, чтобы свет попадал. Я понял. А, Поропом. О, кстати, насчет части. Мне кажется. Там тоже восстановилось. Ну ладно, где-то еще нужно что-то отрубить. Где-то нужно еще что-то. А, ну здесь можно так залезть, ладно. Я не хочу так оставлять сейчас. Ой. А куда? А мне вправо. Думаю, блядь, быстрый доступ закрыли, значит. Соберись. Давай, давай, давай, давай, его же лупить. Хорошо, значит, тогда вот так. Давай, давай, давай. давай, давай. Ага огонь на знамя, да он, блядь, даже ничего ой, -ой, -ой, -ой еще раз очко а -а -а. ой, а зачем прям под меня бросаешь, ты как-то, ну, самое спасибо, где еще один ублюдок должно же быть что-то, не? А, а, ёба ты что там стреляешь-то, не надоело о, еще один, привет, братан. какой ты о, блядь а, слабые места еще, хорошо как как, ищешь слабые места? Ой, топор, топор, топор, топор, верни мне. Давай еще разочек откроешься мне? Открывайся. А, топор долго не, а, не, возвращается. Ой, почти по мне попал. Ай, не спешу. Хорошо, хорошо, сука. Отвлекай его, пожалуйста, чтобы, а. а? вот немножко. Жесть, он все равно хочет меня а вот. Да, блин. О! Да тебе кому на кусок. О-о-о. Взял сердце, просто вырвал. Ой, умничка. Не, ну. Ой, что-то он об камень ударился и прям с концами. Да, сегодня. Давай его прям в камень тоже можно? Нет? Тогда сделаем, давай его добьем. Нечего, сын. Так, подожди, сначала сундук, потом все остальное. Там сундук, всякие награды. спину. Да. Молодец. Нет, он хорошо делает, он делает плетеку. Блять, все потом. Блять, всего надавали, потом еще в этом разбираться Ой, ярость полный, отлично. Сейчас хп еще пополним. Отлично. Что-то теперь так мало дают, прям, ну, в сравнении с тем, что мы имеем. Так, что у нас тут? А, разбитое сердце Альфхейма. Уменьшает а, силу атаки смерть мир за 36%. Хорошо. Опять ярость не дают. Что тут еще? Непонятно что наверху так что наверху сын На самом деле стоит немножко внимательности сейчас открыть потому что я птица то этих ворон-то упускаю как не в себя хотя ладно пофиг давай порвем это говно. вот да вариантов то в этой темной херни больше нету Отлично. На <сёк> так, он пошел вправо, да? А нам влево, сын. Пойдем сначала влево. Так и знав, что здесь что-то есть. Отлично. Так, а ну кристалл, получается, просто как минимум из-за света погорает. Как понимаете, черная херня теперь в принципе не опасна. Ну, даже свет снова открыт. Ой, блядь, как быстро ты это все делал просто. Ну, так, тут должны были повыходить, то, да? Может, а -а -а. эта штука нас поднимет? Подожди, какой локий? Я хочу посмотреть, блядь. как открыть тут бы дверь. Я могу сейчас открыть вернуться. А как открыть-то, блядь, все, эти, все вот эти вот эти вот эти все? Блять, да, вот сейчас вот мы повернем и уедем. А как клетки то открыть? придется сюда возвращаться, жаль. Хотя на этом пора заканчивать. Синяя дверь, мы Это, Конечно круто, я могу до да, спуститься, хорошо. Блять, давай, ладно, быстро к двери придет. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. бля. Это я сейчас тиханул, хорошо. Дверь. Тут нет щели. Да ничего страшного, Сма? откроем. Это плохо. Придется открывать как есть. Получится, малой. Эта а -а -а. дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Тогда все. Тогда это все. Я сейчас хочу пробежаться по тюрьме. Опадно. На... Снова колокола. Видно рядом Нарнирский сундук. Какой он умничка. Опа! Показалось? Показалось. Показалось. Так. А, сейчас сначала так сделаем. Ага, три двери. Один колокол. Давайте колокола быстро сейчас просмотрим. А, ага, все, вижу колокола. Все хорошо. А ты что? Ладно. Давай-давай-давай, бегом. Да беги! Все, отлично. Да Блядь, по счету, дверь закрыть. закрылась. Сейчас посмотрим, что тут. Ну, ярость. Ну, давай. О, наконец-то. Вообще отличное закончение серии. Ох, ух, я становлюсь еще более золым. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребяточки, за все. Пока-пока. Если что-то такое будет, ну такое, типа, неважно, ну, я сейчас по тюрьме я буду бегать, все таки хочу вернуться. Если что-то найду, будет какая-нибудь такая нарезочка. Что было, что не вошло в серии и все такое, типа там подобное. Да, пока-пока.